Горжки, грошки, глиняные горжки. Прекрасная работа. Рад видеть тебя. Не хотите ли купить? Мир тебе. И тебе мир. Я хочу пойти на базар. Я тоже собираюсь. Тогда пошли вместе. Не нужно кое-что купить. Как твоя семья? Знаешь, сейчас тяжелые времена. Ирод все время придумывает что-то новое, чтобы выколотить из нас деньги. С дороги, это гости Ирода. Великого. Да, великого царя. Великого Мы Никольца. идем к Велиду, я... прочь с дороги. Я... Прочь! Будь осторожен, так недолго и в тюрьму попасть. В тюрьму? Ну да. Я их не боюсь. Дорогу! Слышали, прибыли какие-то звездочеты. Что они здесь потеряли? Опять Ирод что-то затевает? Я не к добру я... это. Помолчите, хорошо, что здесь нет солдат. К западу от Иерусалима до моря нет ни одного царства. Мы шли все время строго на запад. Теперь мы у цели. Не могли же мы ошибиться? Не Я могли... к тому же сверял наш путь по звездам. Ошибки быть не может. Когда мы придем к царю, он подтвердит это. Вы следовали за звездой? За невиданной звездой. Такая звезда... Может возвести только одно Родился новый царь, великий царь Который определит судьбу народов Из-за этого вы отправились в такое долгое путешествие? Да Новый царь должен знать с самого начала Что мы поклоняемся ему и вы полагаете, что нового царя вы найдете здесь? Да, мы в этом совершенно уверены. Звезда показала нам направление. Ошибки быть не может. Мне придется вас разочаровать. Вы говорите, что новый царь Иудейский только что родился. Да, у меня много сыновей. Даже несколько больше, чем мне бы хотелось. Но все они взрослые и живут в Риме. Вы ищете младенца. У меня в последнее время не было детей. Или у вас другие сведения? Вы, конечно же, ошиблись. Это невозможно. Иначе быть не может. Вероятно... Вы неправильно поняли, что хотела сказать вам звезда. И скажите, разве предсказания, которые можно толковать по-разному, не самые удобные? Как хочешь, так и объясняй. В нашей стране существует древняя мудрость. С незапамятных времен мы сравниваем предсказанное с тем, что свершилось. И записываем это. Мы совершенно уверены в том, что говорим. Единственное, в чем вы можете быть уверены, это в том, что у меня нет сына-младенца. Что вы теперь будете делать? Звезды никогда не лгут. Мы... мы не знаем, что нам делать. Хорошо, я выясню, в чем дело. У нас тоже есть древние книги и мудрецы. Которые проверят ваши предсказания. Они займутся этим и найдут объяснение. Когда я что-либо узнаю, я прикажу позвать вас. Вы ведь пришли не с пустыми руками, надеюсь? Я позаботился об этом. Подождите немного. Вот, отдайте ему это. Прежде чем отправиться в путь, мы велели лучшему ювелиру нашей страны изготовить для тебя, Ирод, сей знак славы и богатства. Этот подарок, великий царь, является знаком нашего доверия и нашего глубокого уважения. Я благодарю вас. Вас известят. Родившийся царь. Ты видел подарок? Какая-то звезда. Эй вы, позвать первосвященника. Поторопитесь, шевелитесь. Мне что-то не нравится эта история. Необходимо узнать, что за ней кроется. Дорогу, дорогу первосвященнику. Эй, прочь с дороги. С дороги, с дороги, я вам сказал. Слава небесам! Иди, пьяница! Видно, что-то случилось. С чего ты взял? Ты видел когда-нибудь, чтобы высшие священники так спешили? В такое время из храма во дворец. Видел? А что такого? Днем? Ты еще в такую жару. Может, кто заболел? Хорошо бы, наконец, его самого свалило. Но, скорее всего, ему нужны священники, чтобы выдумать против нас новую пакость, чтобы нам жилось еще тяжелее. А ведь они помогут ему То, что смотреть. Или заблюды. Они по ночам смотрят на небо, словно звезды могут сказать им о воле Всевышнего. Господь говорил с Моисеем. Мы знаем его волю. Пусть спрашивают те, кто не знает. за страшного волнения. Что нам ему сейчас сказать? Моисей называет Мессию звездой Иакова. Этим ты хочешь сказать, что Мессия родился? Я хочу этим сказать, что и земля, и небо узнают, когда родится Мессия. Где? Где? На этот вопрос Ирод требует ответа. Что и как мы сегодня не обсуждаем, сегодня важно только одно. Где? Где? Пророк Михей? О, нет. Это мы ему не можем сказать. Что мы не можем сказать? Пророк Михей говорит, и ты, Вифлеем, Ефра... Нет, не Вифлеем. Ничем не меньше воевокств Иудиных. Пророк очевидно имеет в виду царя Давида. Пророк имеет в виду мессию. Он будет из дома Давидова. Шшш. Ты знаешь, что это будет стоить тебе головы, если ты скажешь об этом вслух. Это говорю не я, а пророк. Это истина. Истина. Нам нужно сказать об этом царю. Он должен знать об этом. Пойди и принеси свиток. Истина. У нас тоже есть мудрецы, которые проверят ваши предсказания. Интересно, что же он нам сообщит? Я сомневаюсь, что он нам вообще что-либо сообщит. Ха -ха, к тому же, он нам совсем не обрадовался. Мы напугали его. А ты бы обрадовался, если бы ты был царь? И к тебе пришли и спросили о новорожденном сыне, будущем царе? А у тебя нет новорожденного. Он наверняка испугался того, что другой станет царем и его власть кончится. Когда царем владеет страх, то надо бояться его самого. А если мы от него ничего не услышим? Тогда нам ничего не останется, как двинуться еще дальше на запад. Э, я не знаю. Мы уже так давно в пути. Я устал. Послушайте, мне пришла одна мысль. Через два дня мы будем уже у моря. Там мы возьмем корабль и отправимся дальше на запад. Все дальше и дальше, до самого края земли. И я понимаю тебя, вы еще молоды и полны сил, а я для этого слишком стар. Послание от царя. Великий царь просит вас пожаловать к нему во дворец. Хорошо, мы идем. Интересно, что он нам скажет? Пойдем. Пойдем. Хорошо, что вы не передали ваши подарки мне, а сохранили их для того, кому они предназначены. Теперь я могу сказать вам, где родился новый царь. Царь, мы были правы. Ага. Мои мудрецы и священники изучили все древние книги и все святые пророчества. И хотят сообщить вам нечто важное. Мы тщательно изучили Святые Писания и нашли ответ на ваш вопрос. Но не мы дадим его, а пророк Михей. Ему было откровение нашего Господа, слова которого он записал. Услышьте и вы эти слова. Слово Господа. И ты, Вифлеем, Земля Иуды не самой малой среди городов Иуды. Ибо из тебя произойдет вождь, пастырь народа моего Израиля. Повтори, как называется это место? Вифлеем. А где оно находится? Это совсем недалеко от Иерусалима. Туда даже меньше одного дня пути, но вам не следует торопиться на дворе ночь. Отправитесь завтра. Мы благодарим тебя, великий царь. Наше путешествие было не напрасным. Ты очень помог нам. И вы мне тоже. Когда найдете младенца, возвращайтесь и известите меня, где он живет, чтобы и мне пойти поклониться новому царю иудейскому. Ирод был не очень любезен Он даже не дал нам проводника Но нам нужно немедленно отправляться в путь Я не знаю Ведь это не так далеко Поверьте мне, ему нельзя доверять Он что-то задумал Я думаю, нам надо поспешить Они уходят из города Что ж, по крайней мере, мы вышли из неприятного положения Может, нам тоже пойти с ними и посмотреть? Нет мы сделали все, что должны были сделать. Царю понадобилось пророчество из святых писаний, и мы его нашли. Но как он с ними поступит, это его дело. А если Мессия действительно появился на свет? Младенец? Зачем нам смотреть на младенца? Когда Мессия придет и возвестит свое царство, мы узнаем его по делам, по чудесам, которые он будет совершать. Мы и так потеряли слишком много времени. Пойдемте. У нас еще много дел. Мы придем к нему все вместе? Да, ты прав. Смотрите, звезда. Как она сияет. Пророчество сбывается. Скоро мы найдем младенца. Да -да. Мы найдем его.